подход, но этот подход может делать продаж только если ты находишься здесь по другому ну, то что вот наш проект с мороженым конечно он, мы изначально выходили не на дистрибьюторов не на какого-либо посредника китайского которому мы отдали контейнер а он там сам наладил сеть продаж распределил по магазинам выкупив у нас это мороженое то есть и, еще и продвинув нашу марку. Мы изначально выходили на конечного потребителя. И в э, нашей модели, которую мы два назад еще разработали, основной точкой продаж является наши собственные э, ларит продаж. То есть это такие же точки мороженого, как и в России. Если мы видим, стоит там э, какая-нибудь девушка, около метро, продает эскимо, мы привыкли к этому формату и вот мы изначально выходили с таким форматом, чтобы поставить везде свои лари, возможности, чтобы там все было сделано в русском стиле и чтобы наше мороженое, наш продукт в хорошем состоянии дошел прямо до потребителя. И вот здесь есть удивительная сторона: Как только вы выходите до китайского потребителя с хорошим продуктом из с подобным форматом, то Китайские потребители очень благодарны вот такому формата, потому что они прекрасно чувствуют, что если фирма специализирована на этом, фирма доставляет хороший, качественный продукт и по относительно недорогой цене а для импортного товара, то Потребители у вас будут, и ежедневно нужно завоевывать их симпатии, завоевывать вкусовые, скажем, предпочтения, потому что кроме вас на этом же рынке рядом стоят люди с австралийским мороженым, рядом стоят с американским, с французским, с корейским, с малазийским, с новозеландским. То есть очень много видов мороженого, и вы заработаете достаточно конкурентно среди. Мы сами его привозим, сами растомаживаем, сами довозим до точек, сами нанимаем продавцов, проводим с ними тренинги, мы сами заключаем договоры с сетями магазинов, с автозаправками, с отдельными пекарнями, то есть с кем можно договориться, расставляем свои брендовые ларии и так далее. Все это требует работая, как говорят, 24 на 7 и больших долгосрочных вложений, которые мы не ожидаем, что вот мы приедем с контейнером и увидим с контейнером денег обратно. Дай бог, мы выйдем на понятную окупаемость где-то на третьем, четвертом годе этого проекта. А теперь это только мороженое, которое достаточно многоформатный продукт. А если вы выходите там с другими, и от вас требуется еще и сертификация, ну и так далее, то под новые действие, то люди, которые живут и работают, занимаются бизнесом в России, должны это учитывать. И если у них есть серьезный план на китайский рынок, они должны приготовиться к большим инвестициям в него, и понимать, что вместо них Никто их работу здесь, в Китае, делать не будет. Да, это самое, то есть, к сожалению, говорю, опять же, этого почему-то из вот, примерно 80 производителей, которые к нам обращались за прошлый месяц, фактически, наверное, только один адекватно то есть, принимал в ситуации. То есть остальные же говорят, как, мы уже вам отдаем товар, так вы еще и оплатите нам здесь растаможку, то есть склады, вы же с нами партнеры. На что я им говорю, хорошо, если мы с вами партнеры, давайте тогда мне вашу долю компаний, ну, да. тогда мы с вами партнеры, тогда мы должны делить ваши расходы, то есть на этом основании, а так ваш товар, ваш бренд, какое имеет к нему отношение, если не только мы можем как, вот, как инструмент, то есть что-то выполнять, да. какие-то функции, да? то есть совместно, то есть совместную работу.